Здравствуйте, меня зовут Денис, а, у меня было зрение минус 6, а, делал лазерную коррекцию, дай бог смайл, который очень индивидуальный, вот, а, это было неделю назад, то есть во вторник я делал тогда, ну больше недели назад, а, правый глаз, на оба глаз делал, правый глаз прошел моментально, ну, ощущение что на следующий день уже все хорошо. Лево еще несколько дней там были какие-то дискомфорты, но тоже сейчас прошел, уже все хорошо. Вот последние измерения показали, что у меня 120 что ли зрения или что-то такое, как бы вот большое высокое. Ну, по-прежнему не привычно, потому что я в очках ходил с, с, с, с 8 лет, вот сейчас мне 32 почти, как бы вот, 20, 20 с лишним лет. Короче, периодически кажется, страх возникает, что ой, я что-то там не вижу. И, при привыкаю, у меня новые ощущения какие-то ну, возникают. Вот. А, так, в целом, больше вообще ограничений никаких каких-то не было. То есть, следовало рекомендациям, капал там, тяжести и так далее. В целом, функционирую, как, как и функционировал ранее. Поэтому, все клево. Вот. А, спасибо большое. Я была во всех практически кабинетах. А, много врачей меня принимала и медсестер, и как бы... было ну, классно. А сама операция... Практически наловался, как бы дали, дали таблетку какую-то, которая там стандартная это сам, успокоительная. Вот, было, в общем, короче, сделали все так, чтобы мне этот опыт запомнился. Вот. Я бы не хотел, конечно, его повторять, как бы не дай бог, вот. но а, было все супер приятно, прямо три часа волнения было минимум. Поэтому спасибо еще раз всем большое.